Чтобы не набирать текст, не отвечать, много раз на ней и те же вопросы сразу. Как снимается турбина на двигателе БУК КАССА, смотрите в прошлом видео. Там особо ничего сложного нету, Если вы умеете отличать ключи 8, грубо говоря, на 10 и так далее. Суть какая? Турбина. На, на, наши, на наш автомобиль, на наши двигатели устанавливаются три турбины. Борг Ваннер, КК, три буквы К точнее, или как она там по-английски называется, не знаю, и Гаррет. На моем автомобиле стоит Борг Ваннер. Вот. Когда вы едете по трассе, у вас замигала спиралька, есть такой вариант. Есть вариант, когда у вас замигала спиралька, пропала мощность. Второй вариант. Есть третий вариант, когда у вас замигала спиралька, пропала мощность и появился дым, как от КамАЗа или хуже. И также в других сочетаниях. То, скорее всего, это ваш... пропала тяга, то в вашей турбине пришел кирдык. Да простят меня сервисмены, господа, которые работают в а также братва, которая в сервисах зарабатывает деньги. Сразу предвижу, предвижу тысячу отрицательных лайков, но все-таки для народа попытаюсь пояснить. Турбина состоит из трех частей. Когда вы ее сняли, видите, первая часть, холодная часть, в которую засасывается воздух поступающий. Катридж, то есть система, назовем ее, система, где стоит вал, две крыльчатки, сальник, масло вот в эту точку заходит, подается масло, снизу выходит. И горячая часть, горячая часть выглядит вот так вот, в основном. Кстати, на других модификациях примерно то же самое, единственное, выглядит лопатки немножко по-другому. Первая неисправность которая бывает и самая основная это ломается вал, вот этот вал клинит, вот как допустим у меня как у меня допустим было вот в этом моменте, вот показываю, от чего это произо... произошло можно гадать можно философствовать я не буду расписывать детали потому что во-первых, это долго, во-вторых, неблагодарная, в-третьих, вероятность тоже равна 50%. Вторая неисправность, но более редкая, это когда у вас клинит горячая часть. То есть вот эти лопатки. Вот система лопаток может быть такая, может быть немножко по конфигурации другая выглядеть, но суть у них одна и та же. В случае, когда вы столкнулись с такой неисправностью, есть несколько вариантов, методов, точнее, способа устранения ее. Сегодня у нас 26.05.17 года, поэтому цены буду отталкиваться такие, которые были на это время. Первый вариант. Покупаете турбину. Турбина будет стоить от 40 тысяч до примерно сотни. Плюс платите за работу по установке. Итого вы ходите, опять же, грубо говоря, на... Установка будет стоить от 8 тысяч и выше, в зависимости от наглости сервиса. Второй вариант, отталкиваясь по более в сторону более дешевого. Второй вариант. Ищите ремонтника, вам снимает турбину. Платите примерно, опять же, 8 тысяч за съем турбины. Далее. Покупаете картридж. Картридж вот этот стоит 12 тысяч конкретно на эту турбину. Но вообще на кассовские и буговский разбег примерно от 15 до 11. Потом платите за замену картриджа. То есть разбор турбины полторы тысячи. Выходите уже дешевле. Третий вариант. Отдаете свою старую турбину на восстановление. Опять же, если прибегаете к помощи разборщиков, опять же, цена за снятие турбины, восстановление турбины вам примерно обойдется тысяч от 8 до 22. Это, опять же, я напоминаю по сегодняшним ценам. И следующий вариант более-само менее дешевый. Снимаете турбину сами, разбираете турбину сами, заказываете картридж, покупаете картридж, собираете сами, устанавливаете сами. Тогда вы выходите на цену, на которую вышел я. На данный момент с учетом пересылки в Республику Тартарары, 12 с половиной тысяч. Примерно вот так. Каждый прикидывает сам по своим возможностям и своим силам. Если у вас шток обломился, можно разобрать катриц, разобрать крыльчатки, поменять шток, сальники, в зависимости там от ремонтной пригодности и износа. Но только не забывайте, после этого придется балансировать на станке, этот актуатор вместе с ним. Поэтому этот способ для самодельного ремонта не рекомендую.